Так, попробуем сегодня бумажную торговлю, так называемый подготовительный вариант, для того, чтобы трейдер мог понимать, на что ему рассчитывать в его деятельности. Это такое демо видео. Оно идет не на настоящем счете, а на учебном демонстрационном симуляторе на MetaTrader 4, вот, и, собственно, тут все немножко проще и немножко одновременно сложнее. А, торгуем мы на бренде, это нефть, и на дневном графике, к сожалению, техника не позволяет этого тренажера переходить на какие-либо другие графики. Итак, начнем с анализа. Анализ нам показывает, что у нас было падение. После этого падения у нас идет некая коррекционная волна. На мой взгляд, это у нас была волна А, это волна В. Возможно, есть волна С. Ну, то есть, возможно, есть развитие волны С. И сейчас у нас должна быть какая-то группа восходящего движения. Давайте посмотрим в проекции на время, что будет происходить. эти могу, я могу только закрыть и следить за графиком что у нас с графиком Он на, по настройкам здесь максимальной скорости здесь вот скорость мы увеличим и будем с вами наблюдать как идет восходящая волна <coughs> сейчас мы видим что у нас сформировалась первая волна и идет формирование третьей волны Вот Хай По индикатору АО Третьей волны Отмечается здесь И продолжаем Генерировать Это, вероятно, четвертая волна Этой волновой последовательности Хотя Обратите внимание Эта четвертая волна Уже пробила Вторую волну Восходящего потока Соответственно, мы делаем предположение, что это уже четвертая волна. Это некая другая волна обратного движения. Вполне возможно, что у нас была уже А, и В, и С. Вот. И сейчас у нас, возможно, начинается тогда волновое движение вниз. Не буду я помечать, потому что здесь долго и неудобно. Значит... Раз у нас развернулся аллигатор вниз, предполагаем, что есть основное направление вниз на продажу. Значит, будем искать точки на продажу. Вот у нас пробило новый фрактал. Сигналов на продажу как таковых был вот один нечистый, но сильный довольно-таки бар. Если у нас это раз, два, три, четыре, пять, но скорее всего это 3, да? надо подождать отката. Ждем отката. Вот был дивергентный бар, который, возможно, сигнализирует начало отката. Сейчас подождем. Три идет откат. Откат, как мы видим, А, Б был довольно короткий возможно у нас сформировалась первая волна первая волна в нисходящем тренде и возможно у нас пойдет сейчас третья волна к сожалению здесь отложенного ордера в этом тренажере поставить невозможно поэтому мы уменьшаем скорость нажимаем на старт и как только пройдет нашу красную линию нажимаем sell вот мы нашли нажимаем паузу и выставляем стоп ордер обращаем ваше внимание и мое внимание на то что <coughs> мы подбираемся обновляем минимумы здесь и будем обновлять минимумы здесь если вам интересно посмотреть на историю, это июль 2001 года по нефти, по бренду. Можете рассмотреть, увидеть, что там было. У нас появилась первая дивергенция. Вполне возможно, что... Стоп, стоп, стоп. Пауза, пауза, пауза. А, значит... Появилась дивергенция первая на этом нисходящем графике. Возможно, у нас уже сформировалась та самая третья волна, сейчас идет четвертая. То есть, к сожалению, мы делаем, как только коснется красной линии, закрытие нашей позиции, если не пойдет вниз дальше. Но хотя график ведет себя по-разному. И вполне возможно, что пойдет он дальше вниз. Закрыть позицию. По характеру волны. По характеру волны. Пока сказать ничего невозможно. И скорее всего вот эта вся штука Б. А, вот это была трехулновая А а вниз идет некая B да. сейчас будем искать опять точку для входа в короткую позицию но уже после окончания этого отката хотя видите что происходит это даже не похоже на откат это похоже опять на импульс вверх угу. коли так эта штука у нас похожа на импульс вверх да? и видим что нарастает АО в дневном графике но обновление -то -то вот этого минимума не было, меня вот это смущает может быть это была А, треховновая, раз, два, три А, короткая Б и раз, два, три С в противоположном откате. И опять же сильный вот бар, дивергентный, да, когда график у нас, не, нифига он открылся здесь и закрылся тут. То есть опять же пока это похоже все на импульс вверх. Смотрим, как он дальше будет развиваться. как трудно сказать. Вот у нас был минимум. Да, и скорее всего он будет обновляться вниз. Ну тут, я думаю. Вся эта история о чем? Вся эта история о том, что мы торгуем предположительно в четвертой волне сейчас идет четвертая волна после обновления минимумов вот эти вот надо искать пятую волну и скорее всего после этого будет обратный откат трехволновой который стоит рассматривать как импульс на вход вверх в четвертой волне не рекомендуется вообще торговать вопрос только как вы видите конец этой четвертой волны пока он мне не совсем понятен будем смотреть дальше что происходит вот падаем падаем падаем обновляем минимум обновляем минимум скорее всего это не конец еще мы пойдем дальше вот здесь вот на АО должна появиться дивергенция. Тогда мы поймем, что это окончание пятой волны. Ждем, когда произойдет сие чудо и можем даже ускориться. Что из себя представляет дивергенция? Это расхождение между минимумами на графике, то есть минимумы падают, пробиваются новые минимумы появляются а на АО получается наоборот картина что движущая сила уменьшается и график все ближе и ближе приближается к аллигатору вот мы видим обновляется минимум волны ААО при этом показывает что у нас появляется дивергенция но мы еще ждем. Почему мы ждем? Потому что в пятой волне, скорее всего, вот эта вот третья волна формируется. Ждем еще. Вот эта, вот, возможно, была четвертая волна в пятой волне. И идет. Кстати, появился у нас дивергентный бар. Ставим вот сюда вот отложенный ордер. А, кстати, поздновато я его поставил. Его бы взяло ну да бог с ним и за а ну все уже сработало э, история какая вот э, видим дивергентный бар да? предположительно это окончание нисходящего тренда а о, у нас уменьшается есть дивергенция между падающими барами цены и возра возрастающими. Набор, ну да, возрастающей силой на движение рынка индикатором АО. И можно было бы использовать этот дивергентный бар как сигнал на покупку. Но я не поторопился и, наверное, хорошо, потому что цена пошла дальше вниз. Смотрим, что будет происходить с ценой дальше. Вот она у нас поползла вверх ползет ползет нам надо найти а вот примерно у нас возможно возможно организовалась первая волна восходящего импульса мы ставим отложенный ордер вот сюда уменьшаем скорость нашего тренажера и ждем когда сработает сигнал на покупку я ждаю, что все это дело пойдет вверх. Ну и, собственно, вы по истории помните, что цена на нефть, она была за 100. Нет, наш отложенный ордер не сработал. Цена пошла еще ниже. Ну это и хорошо. Скорее всего, прошла дивергенция в третьей волне. Третья волна была растянутая. Это, возможно, была четвертая волна и это пятая опять ждем сигнал на покупку хочу сказать вот появляется дивергентный бар если он закроется именно как дивергентный бар не пойдет цена ниже да или не сделает огромный пик а потом вернется назад то получится, что у нас организовался дивергентный бар, скорее всего, на вершине нисходящей волны, и это уже окончательная пятая волна. Если смотреть вглубь, чего мы сделать не можем на этом тренажуре, да, то мы можем увидеть с вами. Оп, стоп. Так бы у нас был отложенный ордер, а так мы входим по рынку. Точка стоп у нас будет здесь. Вход 180 пунктов. 183. Я вошел одним лотом. То есть это... Ну, риск, размер риска. Ну, грубо говоря, вот на эту штуку можете не смотреть, она считает неверно. Размер риска при таком входе 1,8 доллара. Ну, грубо говоря, будем считать. Так вот. И ждем, что будет происходить. Можем немножко увеличить скорость. Стоп мы не передвигаем, потому что нам нужно появление. А, вот появился у нас фрактал новый. Он пока ниже основных фракталов, но нам нужен другой фрактал с противоположным направлением, кстати вот а, этот бар мог бы считаться следующим сигналом на покупку, но как видите его выбило бы, что сейчас происходит, цена у нас начинает потихоньку расти но в боковой коррекции, то есть, скорее всего, у нас это была волна А, это волна Б некая. После этой волны Б, если она не обновит минимумы и не выбьет наш стоп, после этой волны Б пойдет волна С в направлении и вверх. Я хочу напомнить для тех, кто не в курсе дела а, у нас правильно говорить о том, что нажму на паузу, чтобы не выбило меня просто так хочу напомнить для тех, кто не в курсе дела, да, у нас а, строится волновая теория на основе того, что в импульсной волне у нас насчитывается 5 волн вверх и три волны отката. Это самая упрощенная модель для понимания. И а, надо в анализе графика придерживаться вот этого простого а, решения, чтобы не усложнять себе жизнь. Так, и куда-то пропала <coughs> наша панелька. индикатора ну, не индикатора а советника раньше она была здесь да а тут ее не стало что же делать как же быть Тын -тын -тын. индикатор пропал очень здорово Где он есть-то индикатор? Чего Че, нельзя продолжить? Купите Ладно, <свечес> запоминаем тогда, какое у нас там было число. на другом уроке я покажу другой тренажер он более, наверное, интересный в практичности но дорогостоящий 2001, 11, 19 да? неожиданно, конечно закрылся инструмент для нашего тренажера чтобы ему было пусто.